Всем привет, всем привет, всем привет. Меня зовут Женя Галамус. Когда-то я была шеф-поваром в маленьком английском пабе, всего на 200 посадок, включая улицу. Отдавала сама порядка 35 блюд из вот такой штуки. Что это? Это Oracle. Oracle работает так. Там есть микроволновка, там есть конвекция и там есть тепловой удар. То есть вы берете замороженное что-то, кидаете сюда, нажимаете, выбираете программу здесь и через очень короткое время... От 30 секунд до трех с половиной минут ты получаешь готовый продукт, который выглядит как бомба.